Нас тут немножко решили попугать. Это называется начинается Trail of Date. Такая ужасная там впереди дорога. Из заброшенных этих самых. Хорошо, вот сейчас колбасу доживет. И не так страшно будет. Разметочка нас мягко направляет. Три туда не ходи. Ты сюда ходи. И сейчас пойдет прямая дорога. Такая. Это она? Да, она. она. О, сколько народу! Сейчас буду собирать. Вижу впереди большое количество бегунок. А я начну их потихонечку собирать. Это я очень люблю. Уступить в самую-самую жижу. Угу. То есть нормально еще это. Можно. Но каждая такая жижа мне просто давит на сознание, что дальше и дальше становится моя. Леса. Видимо, надо все-таки как-то посерьезнее подойти под подготовке, чтобы ее получить, а не пытаться на халяву. Надеяться на погоду, хорошие условия, сухую трассу. Короче, очень важно помогать друг другу на трейле. Идем тут, Ваня идет, просит регидрона, а у меня только сладкий затоник. Он говорит, нет, не будет плохо. И начинаю есть колбасу, чувствую, что соленая, а ему соленого не хватает. И дала ему кусочек колбасы, а он и говорит... Это самое вкусное, что я ел за последнее время. Блин, это. Я реально готов. Вот один кусочек. Приступим же. Подали, подожди, подожди, давай, заснимем потом, пать, побежишь. В один кусочек. Ну один кусочек я уже бежать готов. Я, конечно. Да, бежи, закину... серьезно? Ну я пару сабле... таблеток селевых закинул, угу. но там кальций мадний в основном. Угу. Но... солей-то не так много. Вроде как. Я не уверен точно. Вот она очень соленая, такая сейчас, мне кажется. Ну, я хорошо, тебе помогло. Ну, я надеюсь, сейчас доберусь до пункта питания. Стань, там тебя заберу. Тут такой сюжет интересный. Смотрю, маршал какой-то странный. Очень не похож на маршала без этих. Маршал это кто там? отмечает? Ну, волонтеры они. Да, да. Сейчас. И, короче говоря, оказывается, ждут они дочку, которая бежит, попутно поет всех водой, а мама-то и говорит, мы сейчас дочку снимем с трассы и домой, хватит мучиться, насмотрелись, какие, с какими радостными лицами люди здесь ходят. Где она, где она? Где она? Где она? Это песчаная дорога какой-то уныния навевает, она не кончается, причем мы с Сергеем запомнили, что она короче... Она кажется, бесконечной. И тут Мне еще. Мне не нравится. Нет, но ну, я согласен, что это лучше, чем болото. Но болото кончились, а песок не кончается. И мы знаем, что еще есть какой-то супер прямой участок песка, по которому там вообще просто идешь. Но он красивый. Красивый, да. А что? Тяжело силы у нас кончились. Странно почему-то. Всего 61 километр, а у нас уже нет сил. И мы э, две ленточки бежим, одну ленточку идем. Да, пора бежать. С Солнце жарит, вот он говорит, пора бежать. Я бы, честно говоря, прошелся бы не одно, так уже три ленточки прошли. Три ленточки прошли. В общем, вся надежда на пункт питания, что нас там бульон зальют, и это даст нам силы. Очень жарко. Жарко просто парит, солнце вообще. Вот впереди группа. У нас задача ее догнать, обогнать. И мы это сделаем точно. Вот эта песчаная дорожка. Очень она красивая. Я согласен. Что-то в этом есть, какая-то бесконечная уходящая вдаль, дорога русская. Да. Солнце периодически нас поджаривает и от этого становится как-то не очень. Вот когда он прячется за тучку, оно самое то. У меня есть комментарий. Да. Для меня это солнце, я тренировался в Америке, там при температуре иногда до 34 доходило. У меня вот такое солнце, когда на улице 25-26. Нормально? Вообще супер. А мне вот шарка я чувствую. Нет, я чувствую печет. Ну, почему-то нравится. Силу подарит. Да. Классно, тебе хорошо, а мне не очень. Я такой думаю, а Миша, ты Миша же, нет? Да, да, да, Да. Сюда. да. А, а Миша-то где? Вспоминай, что я его в прошлом году где-то здесь в песках встретил, он шел обессиленный. Совершенно точно. Да, да. Я такой, сейчас иду, говорю, вот так вот, заснимешь, как на трейле люди идут с понурой головой, с пустой бутылкой руки, и все, кто не бегает, будут говорить, и что это, они раз они не бегут? Ну скажи, что ты чувствуешь на 60 километров, когда у тебя уже. Нет сил, я так чувствую, или мало их. Сил очень мало, но есть уверенность, что я финиширую. Давай, я вот тебе пообещаю, что я финиширую в этом. Году. Ты же в прошлый раз не, не получил. Не, я сошел, да, на 70-ке. Да. Собственно, я тебе говорил об этом. Давай, что да. Давай. Поэтому, если я уж тебе пообещаю, то все. Дороги на нет. Я Давай-давай-давай, я очень рад буду. Не, не важно, там у меня уже там времени время лимит, там 18 плюс-минус, пофиг будет, я дойду эту дистанцию как-нибудь. Жарко здесь. сейчас, жарко. Все, Солнце да. спадет немножко, будет полегче. Ну и там же еда ждет нас. Мы же с тобой на груди постоянно видимся, да? Да, да. Вот я третий раз пытаюсь сотку взять. И что, третий раз не получается? Нет, ты Надеюсь, должен сделать. Получится. А нет, вот нет. знаешь, что Серега? А Серега нет. третий раз приезжает из Америки, чтобы... Стороновая Чтобы... сотку. И он при... прилетел вчера, в субботу прилетел, с раздвигаем во времени, у него все сместилось, он не спал. А -а -а -а. И он два раза из-за травмы сходил. И вот сейчас я ему сказал, все, Серега, давай, я тебя веду. Ты только не меня не подведи, потому что я его веду, а он сойдет, то, ну, просто я не знаю, что тогда. Ну, да, короче, жизнь не удалась. <свят> еще такая. Так да. что давай, можешь ходить, цепляйся с нами, давай, пока сможешь. Мы идем, бежим, идем, бежим. Жара, блин, жара. Просто ужас ужас очень много воды ушло тем быстрее чем в прошлом году и жарче чем в прошлом году сразу меняется питьевой режим на пункте питания повезло не снимал экономил время отличные бульончики арбузы супы ватрушки все что хошь. съел две тарелки куриного бульона арбуза, но перекладывался долго, потому что флажок у меня слетел, пришлось его типа ремонтировать. Но в целом более утомистичный, раньше, но минут 20 потерял. И сразу, соответственно, откатился по результату. Серега убежал вперед, ну я его должен догнать, это для меня дополнительный стимул будет. Вот как-то так. А здесь ну, очень красиво, но вот сейчас уже всего этого не видишь, потому что смотришь, под Топ-топ-топ-топ. Бег, шаг, бег, шаг. Один флажок бег, шаг, трех флажка бег. Вот деревня Суботина. Новый паильный пункт. Чистая вода из колодца. Детишки нас порадовали. Взрослые организовали, помогли. Спасибо большое. Очень вкусно водиться. Очень вкусно. Да. Нам осталось километров 23 примерно по Гармину. Нет, 27 оставшееся расстояние. 30, значит, нам осталось. И полдесятого мы должны прийти. Это очень печально. Нам, честно говоря, нашей команде хреново. Всем по-разному. Сереге от жары. Не от того, что я мало тренировался. Ноги мои не хочут идти. Рафаэль, наверное, потому что вообще первый раз в этом испытание. У него, честно говоря... Не честно говоря, у него сегодня праздник, у него день рождения. И только такие придурки могут отмечать День рождения 100 километровым забегом. Вот. Почему я так говорю? Придурки. Ну, ласково, конечно. Потому что на самом деле. Да, в кавычках, да. Но немногие на это способны. Вот. Их 50-59, да? 50, 59 лет, первый сотка. Это круто вообще. Это круто. Это круто. Это круто. Сам факт решиться на сотку, да еще. Так, что в день рождения. Ну, в день рождения совпало, конечно. Конечно, следующего будет. Ну вот, в общем, вот так вот. В нашей небольшой команде Сергей выполняет роль начальника штаба. Он нам командует. Вот сейчас мы зайдем до литеринга, скажет, от этой ленточки до этой ленточки. От этой до второй. И что делаем-то? Бежим. Бежим, бежим. бежим. А -а -а. Потом мы идем, да. Я на топографии, на карте слежу за пунктами, сколько нам куда осталось, какое расчетное время прибытия, расчетный темп. Ну, а Рафаэль первый раз принимает опыт, чтобы в следующий раз помочь кому-то на дистанции. Ты же ведь не успокоишься теперь, да? Нет, конечно. Ты зараза, да? Правда? Непонятно зачем, но захватывает. Интересно. Да. Вот такие дела. И, короче, команда хорошо. Когда объединяются три троечника, то это почти два отличника. Мне сказали, что вы меня ждете. У меня тут чуть-чуть бы. -чуть... А как долго, а в прошлом году у вас не было. Был, был. Я очень а поздно пришел, было? да. Так, быстро все, кто что хочет сказать, пожелать, быстро говорим. Подарите. ха ха ха Ребята, молодцы! Я пытался запомнить ваши имена, смотрел видео. Все равно всех я уже за 80 километров перепутал. Женя, нет. Аее! Ты постригся, другой прическу тебя. Модный парень встал вообще. Все, даже остальных не узнаю. Вы готовите подрастающее поколение к смене, да? Да, мы готовы. Молодцы, молодцы, молодцы. По госбыкова Самый лучший его нас на ГРУД всех времен и народов. Вот сейчас нас ждет классное испытание в виде понтонного моста. Хорошо, что три кубика. Понятно, что надо идти по центру. Я не буду снимать, потому что непонятно, что получится, если я буду снимать. Мы сейчас Серегу снимем, как он идет. Ой, блин, ой, все крепкий крепкий понтонный мост, меня опять щелкают, главное не сбиться с этого самого, с курса. О, ой-ой-ой, спасибо, дорогой. Остался какой-то час, но мы обессилены Серегой. Серега, как ты? Жло. Вот, правда он вообще просто втопил. Конце, что я удивился откуда у нее второе дыхание открылось и третье но в общем очень тяжело этот трейл дался нам очень тяжело темно ничего не видно